Короче, проходим опять же миссию китайцы, которую в GTA 5 я начал, но ну, не на. Ну как я без вас-то буду проходить ее, ребят? Тут пойди... э, ты права, Чен, бубает. Давай выйдем и обсудим слова. Нуж-нуж-нуж, скорее. Джентльмены. По-моему, я доказал, что моя организация может заниматься большими партиями. Я доказал так, что моя организация найдешь поставщик, так или нет. В общем, мы будем действовать вместе. А теперь угостите меня колёсами. Ведь мы хотим выбрать другое направление. Че? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Это ваш псих. Сумасшедший. Хочешь массаж? Заткнись, мать твою. Наш босс, отец мистера Чена, желает большего. Мы хотим привозить наркоту и, возможно, оружие. Это же цель всей моей жизни. Я ж детство об этом мечтал. Знаете, я всегда хотел бы быть международным наркодилером и... торговцем оружием. Ну, вот я и умоляю вас дать мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе жаль, мои твою? Я только что вам странную душу открыл свою, а ты говоришь, мне жаль? Не жаль. С кем он раб... вы работаете, а? С кем, а? Не могу вам сказать. Не-не-не, ты можешь, мать твою? Вы... Более того, ты должен. С кем? С кем? С кем, Найфер? С, с, с, с, с кем? С братьями у Нил. С братьями у Нил, да? Да. Изиваешься, гад? Нет. Как насчет братьев нет Нил? Мне сорока 40... хвосте принесла, что они спустились черпами и доктором, пошли все в жопу, вы и они... Извини, извините. Доберись до фермы брать в О'Нил. Так, стоп, извините, я сейчас сменю радиостанцию, потому что На, на... Музыка!